Здравствуйте, меня зовут Елена Шипилова Если будут видны какие-то небольшие колыхания Это значит, что сейчас мой сын дергает меня за руку Вот сейчас мне руку отпустили, колыханий уже не будет Еще раз добрый день, добрый вечер всем Меня зовут Елена Шипилова Я представляю сайт eustadi.ru Главная цель которого Сделать для вас немецкий язык Средством достижения вашей потрясающей Только вам известной цели Почему мы взяли на себя Такую вот огромную ответственность и право Сделать немецкий язык не с целью, а средством, то есть упростить его, облегчить, наверное, где-то процесс изучения, потому что мы сами были поставлены в жесткие рамки временные для того, чтобы выучить английский и немецкий язык. Мой муж должен был покорить английский язык для того, чтобы переехать, работать в Европу в крупную корпорацию. А я должна была выучить немецкий язык для того, чтобы, как многие считают, уехать простой помощницей по дому, ну, грубо говоря, уборщицей, да, в немецкую страну. Ну, слава богу, все у нас получилось, поэтому сейчас у нас свой офис, и мы это все снимаем, и мы это работаем над нашим сайтом, но, наверное, это вырежет из эфира. Ладно. Так, то есть, для меня для моего мужа... Иностранные языки были всего лишь средством для того, чтобы добиться нашей, наших целей, поставленных перед нами. Но, к сожалению, у меня были очень большие запросы, очень была я такая амбициозная девушка. Я посчитала, что после трех недель изучения немецкого языка, алфавита, цифр и, наверное, простых предложений по типу най-данки или что-то еще в этом роде, я могу ехать спокойно со спокойной душой посольства Германии в Украине и проходить языковой тест для того, чтобы получить визу для программы ОПР. Но реальность оказалась более суровой, чем я ожидала, и консул хотел от меня явно большего, чем просто «меня зовут Лена, я очень хочу уехать в Германию, отпустите меня, пожалуйста». Мне дали отказ. Вы не представляете, насколько сильно я была расстроена. Я приехала со слезами на глазах домой, на что мой папа сказал «что ты хотела». Язык нужно учить, а не просто делать, вид, что ты их учишь. Но у меня попалась очень хорошая немецкая семья, которая дали мне времени буквально две недели для того, чтобы я попыталась счастье второй раз на этом экзамене. Мне дали время две недели, сказали, мы подождем тебя, учи немецкий язык, проходи тесты, приезжай к нам. Я обратилась за помощью к своей учительнице немецкого языка, благодарю ее от всей души, что я вот Собственно, она, один из, тех благодарящих, она одних, один из тех людей, которого я благодарю за возможность, за то, что сейчас есть у меня, потому что она помогла мне выучить немецкий язык очень быстро и очень коротко. Она освободила меня от артиклей и от каких то там исключений и за две недели я смогла уже спокойно изъясняться в настоящем в прошедшем времени кто то может подумать что этого в принципе очень очень мало но я вам могу сказать что этого достаточно для того чтобы общаться на немецком языке с носителем языка и проходить экзамен разговорный на разговорный немецкий язык таким образом я за две недели выучила базы и основы немецкого языка плюс эм, Плюс э, работа самостоятельная дома, плюс постоянные вот так вот ушки на макушке слушать немецкую речь э, из всего, что было возможно послушать дома. И я сдала, и я, сдала, и я прошла этот языковой тест во второй раз, и я вам могу что сказать. Я я вам могу честно сказать, что консул был очень удивлен тем, он меня узнал, он был очень удивлен тем, что я вот так вот сейчас мило с ним чирика на немецком языке. Я понимала, что курсы, на которые я ходила, они уже очень растянуты во времени, мне нужно что-то намного интенсивнее и намного результативнее. Я обратилась к своей учительнице немецкого языка, которая, к счастью, не грузила меня артиклями «derdi das» и склонениями прилагательных, и там с согласованием времен и так далее. Она мне показала, как строить предложение в, скажем так, как встроить предложение в настоящем времени, как строить, как строить предложение в прошедшем времени на вопрос «А, как, а что делать с будущим?» Она мне ответила сильно по этому поводу «Не заморачивайся, не так-то часто оно используется» в том виде, в котором мы привыкли английские будущие предложения использовать, но в общем-то две недели и результат не заставил себя долго ждать, я прошла языковой тест в посольстве. Если кто-то сейчас, кто сейчас внимательно следил за видео, я лишилась своих бут, мне пришлось, мне пришлось отдать их своему ссылу, чтобы он мне дал возможность записать это видео, но я сейчас буду улыбаться ему, в общем-то у меня остается буквально пару секунд и я хочу обратиться к вам. Постарайтесь потратить на изучение немецкого языка минимум времени и сделайте это средством, а не целью вашей. Ну вот мой сын сейчас играется бусами и, видимо, он поставил точку такую нашу финальную. Немецкий язык это средство, но ни в коем случае не цель. Если вы нормальный среднестатистический человек со своими амбициями, желаниями, планами. Целью немецкий язык является для тех людей, которые делают на этом профессию или ставят это делом всей своей жизни, огромное им уважение, я ни в коем случае их где-то не ущемляю, не унижаю, у меня к ним огромное уважение, это грамотные, образованные люди, филологов немецкого языка, или германистов, я не знаю, как их правильно называть, хороших, интересных очень мало, но вот если они есть, это большие трудяги, мы не конкуренты другим сайтам, мы не мы не какая-то там оппозиционная сила всему тому, что сейчас есть в интернете, но просто мы действительно поняли, что простым людям обычным нормальным которые ходят на работу у которых есть семья у которых есть свое время свободное у которых появляется возможность вот это в жизни что-то изменить например приехать работать в европу да или он частный лесу у него появляется наклевывается контракт с немецкими партнерами или она красивая женщина которая хочет выйти замуж за иностранца за немца познакомиться с мужчинам с мужчиной вот наклевывается эта возможность на горизонте грех ее упустить для нее нужно знание немецкого языка, а времени ой как мало, вот для этих людей мы вот для тех, для у кого времени, ой, как мало, а цель, ну очень хочется, уже очень она красивая, ради Бога пользуйтесь сайтом, мы вам всегда поможем, потому что нам всегда приятно видеть радостные глаза людей, которых, у которых в жизни все всегда получается. Мы вам поможем, нам, вами, нам интересно с вами работать, мы приглашаем вас на все мероприятия, которые мы пытаемся устроить и которые мы организовываем. Счастья вам, успехов, удачи, любви, и чтобы вот этих вот наклевывающихся возможностей у вас было как можно больше, а временные достижения как можно меньше. Тогда вы будете работать еще, с еще большей эффективностью, отдачей и результатами. Я вижу, что мои бусы практически уже разорваны, я ставлю оптимистическую точку, желаю вам спокойной, дочери, желаю вам спокойной ночи, всего хорошего, на свидания, до следующего подкаста, когда у меня ребенок даст возможность его записать.